Привет-привет! Привет, и добро пожаловать на канал ирина степная сегодня у нас интересный ролик ожидания и реальность то есть это заказ слаймов с китайских и русских сайтов и как они выглядят на самом деле я вам сейчас покажу картиночку слайма которую я заказала и как он смотрится на китайском сайте и покажу слайм который мне пришел и как он выглядит на самом деле давайте же его смотреть если хотите еще такие видео то обязательно ставьте мне лайки и я буду снимать ее еще а, открытие слаймов ожидание реальности и смотрите какой слайм мне пришел похож ли он на картиночку которую я вам показывала только что что-то не очень давайте посмотрим какое внутри вот так вот он выглядит и если честно по ощущениям на слайм он не похож, он больше похож на пластилин. Настоящий по ощущениям прям вот пластилин, как ранее я делала обзоры. Если хотите посмотреть обзоры на наборы с подобными пластилинами, смотрите ссылки под этим видео, на видео, соответственно. Так что вот такой вот заказала я слаймик. Неудачный заказ. Если хотите еще такие видео, ставьте обязательно лайк, чтобы я снимала еще подобные видео. А сегодня всем спасибо за просмотр и до скорых встреч! И пишите, конечно, в комментариях, купили бы ли вы такой слайм. Заходите на тот сайт, смотрите. Всем пока! Встретимся в следующем видео.